Друзья, всем привет! Сегодня у нас коротенькое видео с очень простой, но полезной самоделкой, для которой нам понадобятся остатки фанеры и небольшой кусок пластиковой трубы. Далее будет видео все понятно, присаживайтесь поудобнее, погнали! All right. Walking walking. Друзья, получилась вот такая удобная полочка для хранения липких лент, таких как изолента, малярная лента, скотч и прочее. Она обычно у меня хранится в коробке, достать что-то и найти не очень удобно становится, особенно когда становится этих лент больше, чем две штуки. Такая полочка позволяет решить эту проблему, скотч туда изолента легко складывается, легко достается, и удобно пользоваться. Сверху имеется дополнительная полочка, на которой можно что-то еще положить. Так что, друзья, вот такая удобная штука из отходов, по сути, получилась. Ставьте лайк, если самоделка вам показалась интересной. А также пишите в комментариях, как вы складываете скотч, если у вас его много. Также не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!